Приклеенный к жопе, приклеенный к жопе, приклеенный к жопе диван Теперь я не в топе, всю мазу мне портит приклеенный к жопе диван Я с детства мечтал разведочком быть, иметь парашют и наган. Но мне там сказали, что может спалить приклеенный к жопе диван Я светке хочу тюлипаны подарить, а вдруг приключится роман к ней подкатит, приклеенный к жопе диван. Приклеенный к жопе, приклеенный к жопе, приклеенный к жопе диван. Теперь я не в топе всю мажу мне портит, приклеенный к жопе диван.